Обожу прям вот четко по контуру. Я буду от этой белой линии начинать свои волоски рисовать. То же самое, что вы делали маркером, и вы можете точно так же работать, потом и когда растушевкой будете заниматься. Тоже можно маркером. Ой, не маркером, а вот обычным белым, да, этим. Единственное, он после первого прохода почти полностью стирается. Если вы совсем боитесь потерять эскиз, тогда нужен маркер. Можно и точечки. Я просто делаю, как ну, показываю, как я привыкла делать. Теоретически, когда вот совсем нет волосков, и кожа чистая, можно прям вот по этому рисунку. Я даже могу его не стирать и прям по нему работать. Просто я люблю стереть полностью и по чистой коже прям работать, чтобы было четко видно с одного раза, как положить волосок. Лена, можно, например, напылить чуть-чуть тень создать, и потом... Можно это сделать в две процедуры. Либо ты сначала делаешь волоски, а потом чуть напыляешь, чтобы заполнить пустоты, если мало их по яркости, поняла? Тот же самый день или нет? нет, нет. Если О. делать вот в этой последовательности, сначала нарисовал скелет, а потом уже напылил в нужных местах. Обычно надо усилить вот в этой части, правильно? Это можно в одну процедуру делать? Вот в одну. Можно, можно. Но, но не сначала напылить, а потом вот на травмированную кожу пытаться положить волоски. Вот. У меня делают две девочки, во всей сетке две штуки. Москва и Воронеж, две осталось, фанатки. Я их, я говорю, вы запарили уже Хватамба, но у них очень много клиентов, и, ну, еще волна не прошла. И им нравится, и зажившие им нравятся, в принципе, ну, я им говорю, ладно, лишь бы не портили, но новых не учу. А ты? Только микроблейдинг сейчас? Уже все от него уходят, по-моему. Анестезию наносим прям на кожу, также стараясь не касаться линий. У вас там же, наверное, такие бровищи, какой там микроблейдинг? Это же утопия! Да. Анестезией мы пользуемся депом анестезии. Короче, по волоскам. Он не может быть, как и вот наш штрих во время растушевки. Смысл такой же. Тонкое начало, потом уплотнение, утолщение. И тонкий конец, да. Просто штрих как в растушевке. Он очень быстрый. А здесь мы ведем очень медленно. Но точно так же очень важно от тонкого к толстому, и это делается именно вот рукой, когда вы в кожу входите, слегка-слегка, потом немножко усиливаетесь и на одной глубине проводите. Получается, если вы ведете медленно, то остается серия точек, правильно? В один ряд эти точки должны проходить вот прямо рядом, но ну, здесь они, конечно, нарисованы с расстоянием, но смысл в том, что очень медленно ведете, чтобы точки создали собой один ряд, понятно? Не вот так вот, когда быстрое движение получается раз чиркнул, потом два чиркнул, потом там получается каша. Я об этом… Вот на растушевке как раз мы, когда работаем, нам нужна такая, по сути, каша, да, где расплывется и станет воздушной, и тенью станет, вот если это бровь. А на волоске эта каша нам дает то, Что у нас получается волосок расплывается, становится бревном таким толстым, как шерстяная нитка получается такая ерунда. Ну, как волосок рисуется, игла, получается, входит легкое касание в кожу, чуть-чуть можно по коже пройти, еле касаясь там, что вообще не останется след, потом чуть-чуть усиляетесь, проходите и в глубину заходите. Глубина одинаковая должна быть, то есть у нас нет вот этого движения истинного маятника, когда он вот так проходит, да, углубляясь ну, вот, по всему радиусу. Мы должны в кожу войти и на одной глубине пройти тот же самый штрих, что мы учили в растушевке, только медленный, прям вот очень важно, прям вот такой. Но там, когда вы ведете, сейчас мы тоже по постановку рук пройдем, очень важно руки прям правильно ставить, чтобы удобно было вести. То есть вы ведете штрих, пока вам удобно, как только чувствуете, что вот уже пальцем неудобно, вы там либо сделайте поверхностно, либо волнисто, либо заглубитесь, вот прям только пока удобно, насколько рука может это сделать. Как нельзя делать? Нельзя просто воткнуть, нельзя воткнуть под углом, нельзя воткнуть вот так под углом и вести, допустим, от себя максимум гладящее такое движение, мягкое по коже. Понятно, да? То есть то, что, помните, в, на веках мы проходили, когда под углом вошел и, и штрихуешь, или на губах, когда контур, да, делайте легкие движения, но под углом и как бы туда-сюда. Такого в волосках нельзя делать, я видела, некоторые так учат, когда вот так в кожу вошел и вот туда-сюда возвратно-поступательное движение. Это жесть получается, да? чаще всего это очень толстая толстое Штука. по схемам, по схемам. Но, ну, наверное, фоткать не надо. Теоретически я вам этот урок потом дам, да, вы прекрасно его посмотрите. Просто объясню схемы. Вот, особенно для тех, кто вообще не рисовал никогда. То есть вот так примерно выглядит. Вот они по цветам раскиданы. Вот эта вот схема плавающая красная, она как бы это связка излома, по сути. Но связка даже не то чтобы излома, а волосков, которые меняют направление, она может находиться в любом месте. Если это азиатская укладка в этой связке, то она может вот здесь прям находиться, и у вас сразу пошли вниз волоски. Вниз они идут от начала и до конца ну, как бы вот тела этой брови, понятно? Наискосок. Но если она широкая, то, конечно, стоит это сделать в два ряда, потому что совсем длинный волосок сложно нарисовать. Схема, потому что важная штука, особенно для тех, кто не умеет рисовать. Потому что у меня девочки что делали? Они плыли, вот такие домики делали, какие-то вот косички прям вот такие плыли, у них вот стыки получались. Очень важно, чтобы волоски... Не вот я так работаю. Я знаю некоторые перехлестывают прям один на один. Я не делаю так. Я всегда от одного до другого, понятно? То есть он нигде не делает решетку, потому что вместе стыка решетки, вот я это замечала очень часто, они ну, заживают кляксой. То есть вы прорисовываете первые три волоска визуально для себя делите, если бровь широкая, пополам ее и в верхней части вы рисуете первую связку. Потом вы ее вот просто должны доскомины, до те, кто не умеет рисовать, прям выучить. Но если я сейчас несколько покажу этих раскладок. Они разные, кому какая подойдет, кому какая понравится потом рисовать. Их вообще несметное не, не, не множество, но вот мы в основном ими пользуемся. Прорисовывайте. Они всегда чуть-чуть под наклоном. Они с собой формируют головку. То есть на самом деле, если вот она вот такая квадратная, то они просто начинаются вертикально. Да? Вы должны этими мелкими, небольшими волосками воздушными создать именно форму. Полукруглая, круглая. То есть можно любую форму создать, в принципе, ими. Потом рисуется вот эта вот нижняя связка, тоже. Ну чаще всего она даже такая получается, как пучок, как вот веером расходящаяся, потому что не всегда есть только место в головке, зависит от того, какая она толщина у нее. Вот, допустим, как у тебя, Жень, тонкие очень брови, да? То у тебя вообще нижней не будет, у тебя только будет одна связка. Если это вот брови твои, то там там может даже три воткнуть можно, там четыре, да? У Залины четыре связки войдет. Но вот тут так она нарисовала, конечно, мы не рисуем, не сходимся. Мы рисуем в одну сторону, да, видимо, в программе так оно просто появляется. Ну, формы головок и как они там лежат обычно что я замечала у меня вот неопытные мастера что они делают круглая головка она берет вот так вот такой волос рисует нельзя да они должны своими вот пустоты началами своими вот этими воздушными создавать вот эту самую воздушную часть головки и вообще мы в основном никогда не работаем прямо вот в самом начале мы сначала попробуем, как ложиться, на какой глубине работать, а потом вернемся к головке и прорисуем эти волоски, да, потому что это вот самое важное место, самое воздушное и фееричное должно быть. Там уже обычные волоски есть свои, да, и там под ними не видно, если вдруг вы заглубитесь или какие-то пятна оставите. То есть пока вы начинаете в самом начале работать, старайтесь. Я уже начинаю сразу с головки, потому что просто я как бы ну, относительно понимаю, там, на какой глубине работать. А вы всегда вот где-то в теле попробуйте, раздвиньте волоски. Вот эти волоски для того, чтобы ваши брови были максимально симметричные. вы можете считать по нижнему краю, они идут на одном расстоянии, одного размера с левой брови и с правой брови. Если вы их посчитаете, то вот это вот тело брови у вас будет примерно одинаково слева и справа, потому что тоже частая ошибка новичков моих, я вот по своим сужу, что они Нарисовали, сели смотреть, а у них одна бровь, вот тело вот такое, а другая вот такое, как бы. колежа, она там что-то не уследила, не допоняла, уже зафиксировала изломы и уже там особо ничего не сделаешь, то есть, либо у нее хвост утолстится, чтобы ну, сдвинуть на место, либо вот так оставлять, ну, короче, печалька. Поэтому вот эта вот система тут их может быть 4, может быть 2, может быть вообще 8, да? вот, вот, когда длинное тело вот как у вас в залиной. Но блин крайне сложно себя заставить их считать. Но, но в принципе для тех, у кого печалька с симметрией, это помогает. Связка нижнего излома вот она примерно такая, но конечно она не так ярко выражена. вот этот волосок может быть может не быть в зависимости от того, какая толщина не всегда получается там воткнуть прям все связки. Она просто что нам дает? Она дает вот это закругление, как оформить, потому что тоже отсюда обычно пытаются вот сюда куда-то увести, а отсюда вот сюда волоски, и получается косичка та самая, да? А нам надо что сделать? Надо, чтобы вот эти волоски они плавно легли, и потом уже волоски, которые в хвосте, они обычно чаще всего, я прям редко-редко видела, когда все волоски вот так кверху растут, якобы европейская эта укладка. Вот эта связка в зависимости от длины тела, она может тоже плавать. Или если это азиатская схема, да, то ее ну, практически нету. То есть вот отсюда пошли вот эти вниз волоски, и она не нужна получается. То есть, там еще, знаете, в чем прикол? Почти всегда будут приходить к вам со своими пучками, да, и вы должны всегда смотреть на пучки, как они растут. У кого-то они вот прям резко вниз начинаются, у кого-то дальше. У кого-то бывает даже, что на левой брови они начинаются там излом вниз в начале почти а на другой отнесен замечали по-разному даже на двух бровях растут что нельзя делать совершенно точно это чтобы свои волоски вот так перехлёст шли с нарисованными потому что вот этот конфликт он какой-то странный и вы получается должны всегда дополнить свою бровь да? поэтому не всегда получится прям вот абсолютно симметричные схемы нарисовать с двух сторон и типа круто так или иначе где-то решетка получится поэтому только на лысых вот если это лопец или совсем нету бровей или они настолько прозрачны, что они совсем вашей схеме не помешают, вы прям применяете схему. Понятно? А так вы ориентируетесь на рост своих. Вы, по сути, должны просто дорисовать, повторяя рост своих, в нужных местах сохраняя форму. Ну Вот, как я говорила, варианты расположения плавающей связки. То есть она может быть практически где угодно. Если это европейская укладка, то ее вообще нет, они все идут вверх. Вот я, может, знаете, есть Инна Гроссман, у нее красиво очень работает. Я много лет за ней следила, нет, в Германии живет. Вот у нее почти все вот такие, но, видимо, там в Германии они бледненькие, и у них можно вот такую укладку. Прям красиво смотрятся такие шерстяные брови. У нас я все больше наблюдаю, что все-таки вот волоски почти все вниз растут. Вот у вас там, не знаю, вообще в Австралии, у вас, наверное, будут вот такие кустистые брови, которым волосковый метод ну, крайне редко подойдет. Допустим, когда много вообще бровей. И там тулить волоски я вообще никогда не вижу смысла. Чтобы вы понимали, это только реально для лысых. И это только, ну, может быть, для мужчин. Потому что им растушевку как-то рисовать, ну правда, ни, ни о чем. Когда участками нету, вы повторяете рост близ... вот тех, что рядом Свои. Просто пятно или выщипали, да, хвосты убрали, но видно, что идут свои вниз, или видно, что свои вверх. вы точно такие же должны нарисовать просто укладку. Повторяю, вот даже они бывают, там, у кого-то более пологие, у кого-то вообще вот такие горизонтальные. То есть все, что вы нарисуете, оно не должно конфликтовать со своими в итоге. Поэтому я сама ну, связками пользуюсь, ой, этими схемами, только когда это прям вот полностью лысая бровь. Ну, связка хвоста тоже, да, начинается мягко у... Контура внешней части заканчивается у э, контура нижней части. Что нельзя делать? Нельзя вот так рисовать. Нельзя рисовать вот прям вот такие, когда они такие жестко начинаются палками почти вертикальными. И в то же самое время нельзя рисовать так, чтобы один волосок создавал собой контур снизу или сверху. Понятно? Потому что хвостики часто бывают очень тоненькие. И прям рука хочет вот пройти вот, пройти вот таким образом, что она создает собой контур. Не надо этого делать. Стараться надо как-то вот там. Хотя бы два их должно быть. Но они должны вот проходить правильно. Это вот схема, как она должна выглядеть после первого прохода, расстояние между волосками, ну, где-то полтора миллиметра хотя бы, потому что вы там будете рисовать вспомогательные еще. и чем больше расстояние между волосками, тем больше шансов, что они не сплывутся. Понятно? Если намельчить, у меня есть такая фенечка, я прям себя контролировать пытаюсь все время, чтобы не намельчить. Особенно, когда кожу растягиваешь, кажется, что расстояние охренеть какое большое, а на деле, когда отпускаешь, все сжалось, и ты видишь, что там даже некуда особо рисовать Вспомогательные волоски. Поэтому, конечно, в зависимости от размера брови, рисуем на максимально большом расстоянии. Лучше даже там тень дать, растушевку какую-то другого цвета, возможно, чтобы вот, э, они зажили нормально. Варианты, как они между собой могут ну, вспомогательным находиться, не перекрещиваются. Вот самое главное не должны перекрещиваться ни в коем случае. Но ну, это вот она в принципе примерно так выглядит. Закончены, но всегда все-таки вот место и вот это вот оно самое темное. Если вы видите, что прям пусто, недостаточно, можно дать тень. Тень дается ни в коем случае не вот так поперек, чтобы не травмировать эти же самые волоски, да? все равно вы там так или иначе можете в них попасть, а вот так вот между ними, вот между ними, понятно? как бы повторяя рост, ну рисунок вот этот вот, но это как неправильно, это я тоже часто наблюдаю. мастера уже пытаются закончить, как получится, и тулят, и вот если вот эти два волоска рядом идут, что понятно, они между собой сплывутся, получится бревно такое неравномерное, некрасивое, и это очень сложно на коррекции потом сделать нормальным. То есть там можно взять телесный цвет и прямо осторожно, очень тонко между ними пройти, как бы разделить их, попытаться. Ну, так можно сделать, но тоже там надо уже глаз-алмаз иметь, это сложно, лучше это предотвратить. И вот эти все стыки схлесты, когда когда заживают, они реально смотрятся, вот смотришь на бровь, она вот такая пятнистая вся смотрится. Короче, их надо избегать, как по возможности. Перед началом процедуры я стираю анестезию, она создает собой такую корку, она не нужна, потому что сквозь нее игле сложно пробиться, видите, прямо она такая засыхает слегка. Если вдруг где-то я вижу, что эскиз чуть-чуть потерялся, лучше сразу подрисовать, пока кожа не повреждена. Ну, я помню форму. Кожа натянута так же, в принципе, как и на растушевке. Если я боюсь стереть, я чуть-чуть отодвигаю. Я пробую где-то в стороне, да, чтобы это была не головка. На какой глубине мне работать? Я провожу какой-то маленький волос, который не помешает мне никак в дальнейшем. Я, вот прям это правило. Я постоянно наблюдаю, что берет всю бровь проходит, а потом понимаю, что либо пятнами, либо слишком глубоко, что самое ужасное, да? либо ничего не легло. И я проверяю, я пытаюсь понять, правильная ли это глубина, да? Вот у нас она русая такая, теплая, светлая. В общем-то бровей нету, то есть. Все, что мне нужно, в принципе, вот такая насыщенность, ну чуть-чуть может быть ярче, чуточку, да, то есть я проведу еще немножко медленнее. Игла входит в кожу вертикально, вот, вот насколько это возможно, вертикально, самый-самый кончик, то есть надо руки прям поставить таким образом, сбоку, наверное, видно лучше, да, вот просто сами руки как стоят, не там на камере. Вот таким образом вы должны проходить. Но не вот под таким углом. Ни в коем случае. Максимум это такое небольшое гладящее движение, чтобы было по коже, понятно? Когда я нанесу нанесу анестезию, она изменит цвет. Он вообще не красный. Тут даже намека нет на красный цвет. И вечно вначале я сижу и думаю, как что нарисовать? Какой выбрать? Что делать-то вообще? Вот самый первый волосок в головке он не должен быть никогда длинным. Скорость, видите мою? Если посчитать прямо в голове цифры, посчитайте, до скольки я веду. На волосках, кстати, иногда бывает сукровица и кровь. Но те, кто в микроблединге вообще крови не боятся, да? На волосках она тоже иногда случается. Давайте подходите, и ставьте пальцы, перчатки одевайте по очереди, потому что ну, со стороны не поймешь. Чувствуешь? Можешь прям mm -hmm. ближе еще поставить, прям там, где я веду. Mm -hmm. Ну ты прям тянешь. Я да? прям медленно. Вот залог вот этой вот получится, не получится, волосок в том, чтобы медленно провести, чтобы. Терпимо все? Да, mm да. -hmm. Нормально? Ставь. С той стороны можно поставить. Чуть стало неудобно, я поворачиваю и продолжаю этот волосок. всегда быть? Нет, не всегда. Она от личных каких-то качеств организма зависит, да. Иногда вообще сухо все. Иногда прям вот. Муж ну, давление повышенное, там, куча всяких может быть. Вот здесь вот у меня размазалось, естественно, я не иду от края, да? смотрите девочки я глазом контролирую я четко прям вижу насколько я вхожу глазом тоже важно пальцами ощущаю на, хвоста на хвостах да. чуть чуть легче всегда да тут она почти не ощущается все смотрите вот я нарисовала сколько штук Терпит нормально еще вам? Yeah, yeah. Можно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. да? Mm -hmm. Вот здесь я повторю это же самое количество. И по сути, вы уже не ошибетесь. Единственное, можно в ширине ошибиться. Где-то вдруг. Вдруг не проходит. Да? Если он остался, конечно, я не прохожу. Но надо проверить, естественно. Пока я боюсь потерять эскиз, допустим. Вот я их стираю. Mm -hmm. Че, че? А? Uh -huh. Юморят, да. Вот этот второй волосок он идет снизу, и прям целый он идет наверх. И там Какой? Вот Это, этот? Да. Деле, да. Вот они все поодиночки. По этот просто вот этот мешается здесь. Ну вот который первый ну, я ну, нарисовала. Он может быть любой. Самое главное, чтобы они вот так не торчали просто кверху. Наклон mm -hmm. формируется то ли вашей рукой, то ли вот формой брови. Потому что иногда она бывает, если она была бы вот такая широкая, естественно, он вообще будет бесконечно длинный. Да? Я его каким-то образом сокращу. Как он по взялся после анестезии? Ну вот они уже, был, уже, видишь? Вы, Я вы, стерла, вы, вот предметы. они уже. Они, я вот их уже, уже не буду трогать. Я сейчас нарисую перекрест всякий, и если мне будет, мы сядем по насыщенности мало, то я просто тень добавлю. Единственное, вот я всегда боюсь хвостов, и здесь я нажим прям меняю, но я лучше здесь еще раз пройду. Mm -hmm. Видите, они четко видны, да, но они здесь есть тоже, то есть я уже не потеряю эскиз, в общем-то, ну, нормально. То есть вам надо напрактиковаться до такой степени, чтобы вы клали его поверхностно в правильный слой не глубоко, и так, чтобы осталось, короче, вот так. То есть вот она схема моя, да, сейчас, когда глубина побелеет, иглы, как вот это все глубина вообще иглы, было? вообще доля, доля миллиметра, то есть вот у меня вылет, смотрите, кончик, да? видно вылет, у вот какой вылет, да, вся да. на поверхности, я когда веду, вам же видно, да, там у оттуда, у -у -у я веду, у -у -у вот она вся на поверхности, я ничего не меняю вообще, ну вот хво хвосты еще раз пройду, вот что у нас тут самое такое, ставьте вот сюда, наверное, куда-то, да. Моя задача вот в следующий раз, когда я иду, попасть прям вот четко в тот же самый волосок. Видите, игла на поверхности вся mm -hmm, практически. Mm -hmm. То есть я пока вижу, пока мне удобно, я иду. Если я вижу, что мне уже что-то не то, да, лучше я сотру и что-то изменю, потому что ну, положение рук я имею в виду, потому что мне должно быть всегда удобно. Mm -hmm. Да, в тот волосок я еще раз зашла. Ну потому что они тут у меня в хвостики, в хвостики, вот заглубиться, как всегда, проще mm -hmm. всего. Вот еще получается очень важно попадать именно в тот волосок, где вы еще раз ну, уже были, прям точно в него. Ну максимум два раза вы в один волосок проходите, mm -hmm. хорошо? Понятно? То есть надо добиться этого. Видите, вот он тоненький. Очень неудобно, ну вот я почему переезжаю, сейчас опять у меня нет возможности, потому что я люблю вести прям вот на себя, когда пальцем идеально удобно. Mm -hmm. Если вы сидите лицом, то тоже надо, получается, вы просто разбиваете ее и частично, вот даже можно, допустим, к себе часть и соединять их в одну, mm -hmm. получается, к себе и от себя и в серединке они соединяются. Если там даже получится, такой как бы нахлест. Mm -hmm. Это утолщение волоска, но ну, вроде как нормально. Вот этот волосок, ну, можно еще пройти, но можно и не проходить, но он очень, конечно, прозрачненький. То есть есть шанс, что он. Можно вот так вот пройти, как бы по нему и из него вылезти. Все наши вспомогательные волоски, они начинаются рядом, но не То есть понятно, вот так примерно. И вы получается. Вот у меня все время фенечка тоже есть, спешить, надо себя контролировать прям четко, чтобы волоски были прям вот. Нужно именно соединить другую другую. Но вообще То они не же не доводить. могут с пустотами быть. То есть вот эта вот часть воздушная, когда ты вылетаешь из кожи, угу. она должна вот касаться а, другого волоска, чтобы они вроде как соединялись. Короче, когда я веду волосок, стараюсь даже не говорить, потому что от всего он начинает дрожать, он начинает становиться волнистым. И прямо это получается такая okay. очень медленная. Иначе не останется. Вот чирка оставит серию точек. Вы потом можете попробовать, естественно, там вот их видно, да, их мало. Надо, чтобы много было. Yeah. Это по yeah. сути скелет. Это скелет. Ну, это еще не рисунок, в общем-то. Ну, кстати, вот иногда делаю ватка с водой и с анестезией. Я mm -hmm. протираю, она тоже mm -hmm. работает. Mm -hmm. И все чисто должно быть. Кожа натянута в три стороны, вот прям как вот вообще как барабан. Потому что мне нужно, чтобы четко мне было видно линию, где она начинается. Потому что, вот видите, кстати, вот волосок, да? Вроде виден, но плоховато. И можно его начать отсюда, и я просто испорчу весь эскиз. То есть, ну, прямо, если не видишь, то лучше проведи то, что покороче, и потом сядь и убедись. Иногда это веду и прям вижу, что веду рядом. но бывает такое просто реально сложно, И техника сложная, и глаза устают от нее. Но она такая красивая, если заживет, то, конечно, народ благодарен. Вот эти вспомогательные волоски вы уже рисуете, в общем-то, ориентируясь там на свой какой-то художественный вкус. Дам сейчас это я отдохнуть, наверное, и пойду вот на это, потому что анестезия-то работает. Да, она может сейчас уже перестать работать. Вот тут обязательно всегда вот так отодвинули и вспомнили, где был, был ваш волосок первый. Да? Если лыса, то они должны повторять друг друга, чтобы было максимально похоже. Конечно, они не будут идеально, ну, прям идеально-идеально похожи. Но постараться надо. Видно, что вот глубина. Ну, прям никаких как в китайских и инагиансанах этого не увидишь она сплошной стеной. Если вы видите, протерли, допустим. И видите, что волосок изменил цвет, значит, заглубились. Вот это сразу видно. Короче, чем удобнее лежит рука, тем меньше будет болтания у иглы. Я имею в виду вот такие мелкие зигзаги, потому что они все-таки, иногда ведешь и вот так вот рука а -а -а. подрагивает, тяжело получается. Как В принципе, в рисунке это все поправимо. Но ну, просто, допустим, если я реально считаю волоски, да, и они должны быть на, одной, на одном расстоянии. Все. Сейчас они у меня в две стороны кожи натягивают пальцы. То есть вот я прям сильно тяну вверх и сильно тяну вниз. И у меня в итоге она равномерна. То есть я не могу натянуть вот так и создать дугу, да, мне надо, чтобы кусочек на котором я работаю, чтобы он был прям не искажен по форме. Короче ваша спина должна быть прямая, шея прямая, рукам удобно и тогда волосок получится максимально идеально. можно стереть протереть но ну, как бы я же уже поняла да я сейчас нарисую еще вспомогательный хоть чуть-чуть, чтобы кожа обезболилась. в принципе если ну, правильно положить с первого раза волоски то довольно быстрая получается процедура. Короче, как помните, я говорила, все быстрее и быстрее ведите на этом, на растушевке. Угу. А здесь наоборот медленнее, медленнее, медленнее. То есть волосок не получится, если не вести медленно. Не, вот я часто ну, замечаю, нарисуешь, когда просто схему. Она смотрится такой пустоватой прям, вот прям не хватает чего-то. Поэтому в конце обычно я добавляю такие растушевку чаще всего. Причем опять-таки, девочки, на каждой коже разные ощущения вот это. То есть вы как только поймаете, на какое легло, когда провели, осталось, или знаете, как будет, провели, ни хрена не осталось, еще, еще, еще, и вот когда осталось, наконец-то, вот это ощущение в пальцах надо поймать, потому что глазом, конечно, что я там, ну, я, я, чтобы я совсем не ушла в кожу, я глазом контролирую, но прям четко вот ощущение, только пальцами вы почувствуете, на какой глубине работаете. Все, что мы дальше делаем, мы просто заполняем красиво, и чтобы, но чтобы все равно остались такие довольно большие расстояния между волосками. И те, которые не прорисовались, либо, ну вот смотрите, видно вот этот волосок между, да, вот этот, вот он, он никакой, то есть он вроде сейчас виден, но он не приживется прям в миллион процентов, поэтому мне надо его усилить, выпучить глаза и попасть прям туда же. И вот эти вот, видите, они должны получаться такие же пологие, как, как вот эталонные вот эти рядом волоски, потому что если я выведу вертикально, да, а. рисунок нарушу и могу вывести слишком высоко. Вы же помните, да, наша линия какая? Она прямая вот здесь и прямая сверху и снизу, да. И потом еще есть у руки желание вот провести-провести, а в конце сделать чирк, контролируем его. У меня у самой такая есть тоже засада. Потому что то место, где вы сделали чирка, оно ну, в лучшем случае не останется. Да? Видела волоски, которые идет идет, а потом вот каким-то пушком заканчивается. Не вот не так ваше. тоже бывает. Да. Поэтому осторожно. Ну и опять видите, когда раздвигаешь волоски, получается как бы видимо больше, видимо. больше места, где он лежит. Ну, виднее получается. Поэтому растягивать очень важно. Есть, риск, то есть, есть идеальная кожа, в которой остается любой волосок и в ней они будут видны, а кожа, которая чуть-чуть вот склонна к тому, чтобы расплыться, они расплывутся, сплывутся между собой и получится в итоге такая каша-малаша. Ну, вот это тоже, видите, вроде лежит, но я его довольно быстро прошла, прям помню и зря. Руки карандашом рисовать. Миллион раз да. рисовать, пока это не станете вы делать бездумно вообще. Да. Совсем бездумно. Не больно же, да, сейчас нормально? Да. Ну и тоже по сухой коже удобнее да. рисовать. Вот видите, тоже волосок лежит, вроде лежит, но если взять, допустим, лупу и прям рассмотреть эти волоски, то те волоски, которые полупрозрачные, либо видно, где кожа светится, они не останутся. То есть он должен быть такой четкий и, над... и хорошо видимый должен быть. Но не, не, не толстый, не бревнистый. Ну, вот тут я помню, что я не была уверена в длине. Поэтому я туда сильно не буду лезть. Я должна еще, кстати, когда сажаю, добиться того, чтобы обе брови были в одинаковом состоянии, по бел... вот, uh -huh. вот этой белизны, когда... uh -huh. потому что иногда садятся, а одна какая-то темная, красная, еще не, не обезболенная, а вторая. И вот, как мне кажется, да, вот здесь можно было бы чуть, чуть чаще сделать, вот пустовато, да, чего-то не хватает. И смотрите еще, что сейчас у нас получилось, у меня вернее. Видите, вот эта внешняя линия, она как бы не идеальная, она какая-то вот такая волнистая, да, нам же надо сделать. То есть я сейчас здесь какие-то мелкие волоски нарисую, да, не длинные, чтобы она смотрелась такой единой. Естественно, клиент ваш не может во время процедуры разговаривать, потому что вот здесь вот мышцы проходят, которые во время разговора вам мешают, но иногда это даже хорошо, да, это можно, чтобы… То есть я прям говорю тихо, у меня тут пальцы лежат, мне вы мешаете. Короче, ваша задача, чтобы ваша кожа была натянута прям идеально. Вот эти вот вспомогательные маленькие волоски, они как бы они как вырастают из соседних. То есть надо найти место, откуда она начнется чаще всего. Да, они могут вообще там поперечно ложиться, в принципе. Если вдруг он Расплывется, то он дым, дымку даст на своем месте, и все. Тоже, тоже, в принципе, такой нормальный результат. Девочки, да, запомните, что чем глубже пигмент, тем он холоднее выглядит, поэтому всегда вы берете вот прям чистым холодным каштаном, нельзя работать. Он очень холодный будет. Он, скорее всего, уйдет в такую фиолетовую какую-то Видите вот пустоту, да? Угу. Влезли. Она ж не может такой быть. Влезли нарисовали тут тоже такой волосочек. Куда он там идет? От одного до другого. Все, пустота закрылась. Тень лучше давать чуть-чуть другого оттенка. То есть, вот здесь у меня сейчас примерно один к одному, с этим. Я возьму сейчас, у меня что-то пигмент уходит уже, но ну, я сюда каплю в конце капну еще этого хазлната. И он станет чуть более теплым. и Я им дам дымку между этими. То есть есть два варианта затемнения. Можно взять сейчас наоборот более темный и пройти вот здесь основные, усилить. Они станут по краям они будут такие орехово больше, а в середине более холодный цвет. Либо дать тень, растушевку между, между волосками. Но тень не должна быть ярче, чем волосок, да, иначе его видно не будет. Иногда я даже вот беру, вот так поворачиваю, и я толком не вижу сам рисунок, но я вижу борозду, mm -hmm. в которую мне надо попасть. Тоже удобно, она как бы отличается немножко. Ну и работа чистая должна быть, что никакого чтоб не было. Вот смотрите, вот линия да, моя, вот она идет тут рука просит вот сюда выскочить, то есть вам надо знать, что вот ваши две точки, выше них вы не можете, вернее, дальше них выскочить, угу. то есть вы должны начать в нужном месте, потому что я очень часто видела, как мастер берет и ну, вылезает, выскакивает, не специально, естественно, но просто вот там рука так и просит вот там вот сюда вылезти, продлить, никогда не делайте этого, пока не уверены. Вот когда волоски свои, часто капля повисает, она цепляется за волоски. Падает, весь рисунок вам портит. Mm -hmm. Волоски надо раздвигать, то есть вы должны себе освободить пространство. Вот я возвращаюсь в те, которые, мне кажется, недостаточно яркими. Короче, кажется, легко, а на деле это сложно. Вот, короче, волосковый метод свежим выглядит идеально, как и микроблейдинг, yeah. Yeah. да. Но. Вот в микроблейдинге я реально я видела много шрамированных бровей в волосковом методе, даже когда у меня ученики делали настолько глубоко, что они фиолетовые, кожа не менялась вообще. Здесь это все-таки близко расположенная серия точечек, кожа не так травмирована, поэтому я сначала я так восхитилась этим микроблейдингом, а потом вот я впала в печаль, короче. Лучше всего, если ты ошиблась с выбором цвета или Это глубиной, да, то лучше всего лазер. Там буквально, если форма хорошая, форма, скорее всего, вот, ну, всех у вас нормально с формами. Свет выйдет, да, нормально? да, одно буквально воздействие лазером, и они получаются уже ну, такие потому, оттенок меняют. Думала, Только при появишь? противопоказаниях вы можете делать э, какое то пытаться сделать коррекцию. Да. Техника очень прикольная. Если ну, ею овладеть, то вам уже... Контур зафиксировать. Да, Ешкин кот, Ёшкин -кот да. Контур на веках. И... То же самое, какая ерунда. Это же оно, по сути. То есть вы должны. Вот смотрите, я сейчас с первого. Ну, я оставила линию, которая на веки, да. Но здесь, конечно, немножко у -у -у. другая кожа, здесь сложнее все остается. Но, То есть, ты видишь, бревнышко получилось. Блин, прям слишком. Из-за него ты же не будешь все усиливать, да, брови. Берешь, и вот получается, вот у нас волос. А мы с двух сторон, прям mm -hmm. плотно, рядом с ним рисуем телесным. Не то, что там закрашиваем mm -hmm. что-то, да? А тоже. просто такие же тонкие, мы визуально его сужаем. Если он прям просто тонкий, но глубоко, то mm -hmm. можно по нему один раз пройти с телесным. И он прям изменит оттенок, но никогда не закрашивайте небольшие площади, ни какие-то mm -hmm. там куски, косячные хвосты. Лучше на лазер это все. Потому что телесное это на самом деле зло такое, которым нельзя пользоваться часто. Каждый раз, когда садитесь, Даете зеркало клиенту и спрашиваете, чего хочется в итоге. И, кстати, вот по волоскам вам надо предупреждать, что вот сейчас они вот такие вот, ну, как бы прозрачные, светлые, да, а зажить они могут ярче, а, ярче, да. чем вот эти, да, то есть если вы ошиблись с глубиной, и она слишком поверхностная, то они, скорее всего, уйдут и будут бледнее. Но есть вариант, что вы с глубиной не ошиблись, а наоборот, в другую сторону, да, ошиблись, либо если кожа прям в хлам такая вот... Жирные, они расплывутся, дымку дадут. Тогда они реально ярче выглядят, когда заживают, понятно? То есть даже не То есть вы должны дать клиенту информацию о том, что может быть вообще слишком светло, а может быть ярче, чем вы хотите. Поэтому вот работа должна выглядеть примерно такой, как она хочет, чтобы она зажила на волосковом методе, понятно? Если вдруг она станет бледнее, ничего страшного, вы сделаете ярче. А если они поплывут вокруг дадут дымку, то ну, как бы, чтобы она не пугалась. Потому что у нас были такие случаи, когда они приходили и скандалировали слишком ярко, блин. Ну вот смотрите, что мне еще хочется. Вот она визуально смотрится тоньше. Хотя я подхожу вижу, что они здесь, вот они, есть, но они нечетко прорисованы. Да? Сейчас я вот эти волоски прорисую и дам дымку. И все. Че еще? Какие ошибки, девочки, делают? Она вот так вот в волосок, в который надо попасть, она машет, чтобы в него попасть, да. И она машет не в воздухе, а в коже уже машет. И вот она намахала там пятно и пошла, повела волосок. И получается, он такой вот с такой толстой штукой. Я когда машу, я не касаюсь вообще. Я вот пытаюсь понять, если вдруг я понимаю, что я не туда повела, я просто вынимаю иглу и, ну, как бы его не продолжаю, не фиксирую. Чем еще хорошо вот такие методики волосковые? Но. Ну, труба как сложно испортить эскиз ну вот прям я не знаю что надо сделать то есть он же фиксируется ну то есть если вы прям воткнете по большой глубине конечно да да сразу все испортите. а если все делать правильно то взять вот эту линию испортить ну блин что вот сюда я воткну и поведу что ли ну что я дурочка что ли а вот когда ты штрихуешь рука как-то вот берет из дугу не создает не часто не да непроизвольно хотя на деле растушевка проще всего Серьезно. проще и в итоге чаще всего большему количеству Мы людей подходит. Но вы должны владеть этой техникой, чтобы ну, как бы иногда делать фееричные работы и выставлять их и помогать тем, кому они реально нужны. То есть если это Ты сама что больше любишь? Волосок или мне растушу, Если себе делать, я выберу растушевку, потому что ну, на мне она еще и не держится, эта волосковая техника. А делать растушевку я вообще таких клиентов не беру. Мне скучно это. То есть я, я люблю сложные какие-то кожи. Вот когда онкология, да, допустим, они Не лечились долго, там очень тяжело ложится Пигмент через раз. Иногда вообще в лед, а иногда прям, ну, вообще, бьешься, бьешься. Или когда лапеция, когда реально видно твою работу. А когда к тебе пришли офигенные бровищи, которые еще офигеннее стать, хотят благодаря тени какой-то там. Мы уделяем на нашем базовом курсе же да, основной практике. Если я начну много о практике говорить, че, кто из вас выйдет? Вы уйдете теоретиками, не умеющими в коже работать, да? и так сложно. А получается, если много говорить, вообще вы ни хрена не поймете. Но, допустим, мы дали учебники. Дали вам учебники, кстати же, да? дали. почитайте, и потом возьмите наши согласия информированные, там противопоказания прописаны. А септика, антисептика, есть видео у нас, допустим и все прочее. Ну, не, не, не делайте неправильных вещей, потому что вроде как базовый курс, он подразумевает, что все-все должны впихнуть, да? Но не бывает же такого, блин, чему-то одному надо уделить внимание. Получается, на обеих бровях надо примерно с одинаковой, как сказать, на одинаковом расстоянии класть эти волоски. Иначе приходится потом возвращаться, не то, что там я что-то меняю, я дорисовываю там сям, получается. Можно, в принципе, и так отправить, но я покажу вам, как растушевку дать. Вот эти вот чуть-чуть места усилим, уголки, да, они же самые должны быть. Ну вот, когда вы начинаете, да, вы вот тут тучерпнуть, да, ту тут и уплотнуть. Надо, да? И в итоге там на месяц каши, на деле, они, скорее всего, чуть поплывут, все равно эти волоски, и все это закроется. Самое что прикольное, работает реально, мы сказали, если вам работа наша не нравится, после лазерного удаления мы вернем вам деньги, все. То есть только совсем дебилы, ну, которые неадекватные, из принципа пойдут удалять эти брови. Потому что кто обычно мозги выносит? Потребительские террористы всякие, которые просто они хотят с вас... У всех а процедура коррекции стоит 50%, почему у вас топлив. Ну вот так почему я так решила? Почему я должна оправдываться? Не беру этот теплый пигмент и им просто вот я рас растягиваю. И им вот так. Это не растушевка прям в прямом смысле, а прям вот между чирки. То есть я оставляю серию точек. Такое, знаете, не быстро, не медленное. То есть это не по сути вот эта растушевка, да? Да, потому что, ну, я вот сейчас, конечно, местами я попаду где-то в волосок, но моя задача. То есть, видите, я просто вот, причем не везде, как бы внешняя часть у меня останется воздушной. Я просто добавляю немножко, да, вот дымку. Причем я стараюсь, допустим, чтобы внешняя часть вот головка осталась пустая в идеале, не, не, не пытаться туда влезть. Просто видите, кожа какая, я прохожу чирки, вот эти дела остаются как бы такие какие-то кровоподтеки маленькие. Видите? Поэтому не буду я прям вот без фанатизма. опять-таки, вы можете так сделать, если у вас где-то вы видите, что оттенок изменил волосок тот или иной. Прям рядом с ним, теплым пройтись, он нивелирует немножко. Вообще самый идеальный вариант это когда зажившая к вам пришла уже растушевка, mm -hmm. и вы на ней нарисовали волоски. Mm -hmm. Вот самый-самый mm -hmm. самый идеальный вариант, да. Вот старайтесь так и делать. Если есть лазер, Можно? надо сделать, пройтись один буквально проход, чтобы он ушел цвет в, в более такой нормальный, потому что все красные оттенки, они становятся очень быстро этими серыми песочными такими, хорошими, вот. если вас нет, отправить кому-то. Вот она кожа, да, вот такие вот, от, от, uh -huh, от растушевки, uh -huh. от чирка остались, как бы такие ранки, от волоска даже не остались. Uh -huh. Получается, что, я пробовала, кстати, на лапеции вот такую фигню, когда на лапеции растушевку делаешь из-за того, что кровит, настолько сильно уходит, что пипец просто, а, а страшно сделать едрено. а волоски все-таки лучше остались, и получается между ними потом чуть-чуть дать где-то растушевку. Также вот и здесь сейчас похожая ситуация. Ну, вот эти вот, но ну. угу. это не от волоска, а именно да, от штриха это вот этого. Что, что спросили про телесный? Да. Это надо стать прям очень опытным мастером, научиться владеть вот это вот, вот то, что вы делали на внешней части, не волосочками, нет, ни в коем случае не волосочками. То есть это такую дымку надо дать. Дымку вот в этой части, просто вот смотрите, видите губы свои какие? Вот идет э, цвет. Красный, да? А вот идет прям белый, контрастный. И вот вы замечали, что у младенчиков, у них реально вот такая идеальная кожа, белый с красным четко соединяется, а мы с возрастом это теряем, да, еще и плюс там всякая фигня, герпес, мерпес. И вот получается, особенно если вдруг мы что-то меняем и вышли на кожу, и либо у нас вот бывают какие-то пятна пигментные, какие-то вот потемнения, вот в таком случае легкую-легкую дымку, как примерно вот на головках бровей. Легкую дымку, вот, которая подчеркнет вот это вот место. Короче, если это брюнетка, то проще. Ну, как бы проще, но в то же самое время тяжелее. Если это брюнетка с пучками, вот, вот допустим, как у нее такие чернючие, и не было бы вообще хвоста, то там капец как сложно. Потому что волосок вот такого цвета положить, он будет все равно коричневый если совсем глубоко, то он станет вообще ужасным. Блин, никак не уйдет. Короче, надо прям до чиста, там обязательно надо будет тень давать. А еще лучше опять-таки сделать довольно плотную растушевку, она заживет, и когда они придут, дорисовать такие красивые во внешних частях, может быть где-то на пустой коже, вот тогда рисунок самый красивый получается. То есть буквально вот такие тонкие, вот малюсенькие движения, их можно сделать, если вам кажется, что вы где-то что-то из... Вот смотрите, видите, яркий вот этот волос, да? Да, да, если они сплылись между собой, два соседних, или расплылись, ну вот, видите, он стал такой прям, как, как все остальные, в принципе. Если, ну, если, у нас задача прям закрыть что-то, или вот разделить два заживших, то тогда надо меньше воды, чтобы да, было, когда вы разбавили, да, чтобы он был более концентрированный, этот пигмент. Вот такие места я не очень люблю, когда близко довольно прошел и получается, что вот в этом месте есть шанс, что такой уголок заживет. То есть надо прям стараться доводишь, когда прям чтобы он заканчивался визуально вроде как в нем уже, а сам еще не трогает. А если он вот так уже лег, то в этом месте получится стык такой утолщение. Мы закончили наш а, урок по волосковому методу, сегодня у нас была жирная кожа, мы применили европейскую укладку, это когда все волоски растут наверх. Ну, в принципе, на фотографиях будет более понятно, чуть позже выставим заживший. Это была техника волосковый метод с небольшой растушевкой мы дали дымку вот в изломе все наши видеоуроки на нашем канале вы можете посмотреть в youtube и нас каждый день в перископе смотреть в онлайне задавайте вопросы если они есть под этим видео мы на них ответим в следующих выпусках а этот и другие наши видеоуроки вы можете увидеть на нашем сайте pmu3 и на нашем канале в youtube